Сторон. Километры гектары гектары Ахмату талисман Ахмат печает Под городу тусевая вековая печаль Я присохачил покрова и ближе ты, но где ты, блин? Хуярит из мостов протяжный жабели Твой дом был лицо Золотая Бодрый полетец, подержать раскинул крылья, шалья легкая как шумали, голубуют далее. Улетает эскадрилья, эскадрилья подними парашют. О моя страна! Скажи к чему мои терзания, я как ничтожное создание, как паранойя без него брож на станции метро в последнем танце. Мои печали растворятся и все опять как наказание. О, моё страдание. Когда любишь...